Так, мои друзья это уже четвертая часть наших выживаний желаний в майнкрафте а, значит, сегодня я думаю мы построим порт это для начала у нас тут надо построить порт а там мы 6 заданий уже делали 7 я не буду делать потому что его нереально найти Да, быть мясом мы сделали спеки хлеб сейчас с сделаем это нереально потому что нету Сейчас построим порт. Сейчас порт будем строить. Сейчас построим порт и у нас станет только <coughs> испечь хлеб. Ну и еще сделать э, железные... Все железно. Вот так вот у нас порт будет маленький, конечно. Я не буду большой делать бабахать тут. Вот так вот как-то. Сейчас надо взять. Вот так вот. Берем, где наши -то дерется. Только его поставил, он уже зеленел явила. А у нас же есть кости, мы еще можем быстро вырастить это, и делать хлеб. Да, что я туплю-то так? <свы> так. Вот так, так, так, так, так, так, так, так, так, <свы> так. <свы> <свы> вот и все, небольшой бортик. Небольшой такой порт. Небольшой порт. Где где Вот он. Вот он то, что мне надо было. Создаем хлеб, ура. Наш долгожданный хлеб. Эх, хлебушек. Черт возьми хлебушек. Эх, хлебушек. Вот так все, хлебушек. Я шипай допустрый по у нас есть. А -а -а. Ну, нам дали уже. Или еще нет. Э, шерсти, потому что я лучше спать хочу. Реально, спать надо, люди. Ты без мозга и овца. Ты вообще что ли Я сказал, давай. Яичка <къем> бесплодная, давай ешь. Ешь, ешь, давай, давай, ешь. Ну, давай. Бей, а давай, кушай. <связать> Мне нужен шерсть, ты понимаешь, ты овца. Жирненько. О, есть, тут всем, прям как по расписанию. Овца, овца, овца, давай. Твоя последняя надежда. Ну, давай. Иди сюда. Ты мне должна принести. Давай. Ты мне должна принести. Я чего тебе взлез, что летал? Ты мне должна принести. Давай. Я верю в тебя. Давай. <смех> ешь травку. О, давай, давай. Ешь травку. Ну. Иди сюда. Что-то возьми. Я тебе грохот нибудь <смех> Но тебе повезло не в этот раз. Я же те, из тебя отпивную сделаю. Ты понимаешь? а? Дай мне последнюю шесть. Ты не русская скотина. Давай, сейчас, шерсть, шерсть. Ну, шерсть. Давай, шерсть. И Вера, ты хочешь шерсть сделать, давай. Нет. Нет. Фу, плохой выбор. Неправильный выбор. А вот тут. Давай, давай. Я тебя ку убью. Значит, пожрала тут. Нажралася. А? И ничего не сделала. ты тварь? Скатина, ну я с тобой покончу, я ее грохну. Пятницкий ты со мной живешь, понятно, да? Короче, идем в шахту, выполняем последний квест. <с donate> да, последний квест выполняем, люди. Последний квест. Отлично. Ну все, можно идти. Ты дома, как всегда. Так. Собираем вот это. Вот. Идет все железные инструменты, да? Ну хорошо, это можно обеспечить. туда вот хочу сходить внутрь и здесь копать я думаю здесь что-то есть здесь определенно что-то есть ну давай Пш, я не понимаю тебя. Что тебе надо? Давай. Ищи, как ищейка, ну Фух. что ж ты будешь делать, а? стачок Все, так. Кирки есть, есть все. Можно быть спокойным. Я не знаю, сейчас сколько у меня идет серия Я не сатуре пока что, пока что. Mm. Я скоро взорвусь от нетерпения, чтобы мне наш... найти железо. Конечно. Что еще делать, кроме того, как меня... <клёх> Отлично. Два маза! Черт возьми! Хотя... Хотя, кажется, понял. С помощью этих двух алмазов мы можем вместо железного поставить. Пусть у нас будет не железное. А <сؤال> <сؤال> алмазное что-то. А это будет у нас что-то. Это только на... Надо... А, меч. Да. Меч сделаем. А потом на опату железа у нас так уже хватает. Я, в общем-то, рейтсторон всегда вот так вот использую. Он горящий. Очень хорошо, кстати, помогает. Ну, что же ты будешь делать-то? Давай что-нибудь, ну. Хм. Все нормально. Пока что. Эх. Правда, нету железа. Самофилово. О, упс. вспомнил железо, вот оно вообще отлично. Я не помню, это, по-моему, третья часть, да. Я, в общем-то, и говорю, что мы в третьей части закончим. Три. Это получается у нас на топорик. Ай, блин. Ну, э, Чтобы. А, вот он источник. Вот он, этот источник святой. все на да, это вот оно. Вот этот это святой источник, черт возьми. все офигенно. Теперь даже париться не надо. У нас источник есть святой. Зачем нам все а? Можно просто с собой жизнью покончить. <как> Мне кажется, да, можно. Возможно даже. Mm. Mm. Вот все, наконец я вас сюда не приглашал. Я вас честно вас сюда не приглашал. Ес, yes. все. Все, вроде бы все, все. Можно убираться. Пошли. еху. И такой крипер нас встретил. Равнодушно. Ну вы поняли, как. Так, все отлично. Вот так делаем. Вот у нас дерево. Это стуковать ну, ладно, это столько хватит. Делаем доским. Три мира. Ну, она защит. Отлично. С помощью этого пока что делаем все железную оплату. Потом сделаем два... Ну, вот Так. Сейчас... Топорик, топорик и осталось только все. Yes, это было последнее, что надо было. Есть, есть, есть, есть. По-моему, это все, да? Да, еху все. на дерево есть, есть, есть, есть и... есть. Седьмой типа того есть. Добыть это есть, есть, есть типа. Это тоже есть. Почти маяк. Вот и все. Маяк. Какой маяк? А? Ты чем? Так. А я сейчас знаю, как я его сделаю. <смех> Привлекательно, вообще-таки маяк. Такой маяк будет вообще за бабахаем его. Бабахаемся <смех> маяк. Похалище, получше, чем который надо было делать. Мне кажется, вот здесь маячок. Ну вот здесь. Сейчас бабахнем. точно все увидят все увидят люди должны были будут это увидеть ну еще пойди можно из песка сделать спасите так и нет значит не сюда все вот такой у нас маяк забабахали мы с вами а думаю люди поймут что это маяк я надеюсь и разобьюсь ради этого ну что ж это было интересно спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал но ну, стандартно как всегда Uh, я с <святую> этого посмотреть uh, конкурс. Ты как вы? Uh, uh. uh, Постою вам посмотреть конкурс, uh, где, ну, я против мистера Зозику. Там, короче, у нас это идет сражение за лучший дом, короче, за, за звание лучший строитель. Uh, <святую> потом. Ну, в общем, всем удачи, всем пока, спасибо за просмотр, всем пока.